всем привет сегодня хочу напомнить вам что у меня давным-давно года два было видео назад о galaxy smart так galaxy smart так вот сейчас я... идет весенний сезон апрель месяц буду кататься на велосипеде на своем и вот к велосипеду я купил вот такую вот приблудку которая Давайте я тебе вам покажу как это делается прикручивается под сиденье а единственное еще не попробовал вот эта же кнопка то есть нужно кнопкой внутрь или кнопкой наружу в общем-то большого большой разницы я не вижу лишь бы она не нажималась Дело в том, что у меня там запрограммировано на нажатие и на долгое нажатие там либо включение света, либо уведомления на телефоны, поэтому надо еще попробовать. Вместе с ней идут вот такие для крепления пластик такой, а вот про эту батарейку чуть позже я расскажу. также вот такие же болты идут вот таким образом они вставляются и естественно еще сам тег прикручивается вот таким образом то есть здесь шестигранник и в комплекте был тоже шестигранник и тем самым мы можем ну скажем так либо с помощью других смартфонов samsung отслеживать мест, нахождения тега либо с помощью Bluetooth. ну с помощью Bluetooth, я не знаю 10 метров всего то есть если кто-то в сарае спрятал ваш велосипед вы скорее всего его можете найти но это расстояние всего 10 метров так теперь дело в том что батарейки которые ну, панасоники здесь стояли по умолчанию да то есть при покупке и эти батарейки замерзали на морозе мне пришлось немножко придумывать что же что же можно придумать я придумал следующую вещь дело в том что сиомишные термометры умные термометры которые ставятся сейчас я покажу то есть вот 2032 до да? батареечка вот на такой термометр они тоже замерзают. идея я давным-давно попробовал заменить батарейки. Ну вот в данном случае вот такие батарейки. Но вообще, если вы найдете батарейку CR2032L, то это и будет обозначать, что эта батарейка ну, морозостойкая. То есть они однозначно термометр держу в руках и уже орет шлюз, что нагрелась температура так и вот я говорю когда на морозе находится этот тег, он замерзает так же как термометр и не показывает данные, ну естественно вы его не найти не можете если только вы его в тепло притащите он в тепле отогреется, только после этого вы можете его найти а если поставить вот такую батарейку ну и либо CR2032L но эти батарейки выдерживают до минус 30 ну, у меня по крайней мере минус 32 градусов точно доходило и термометр показывал и э, так не замерзал поэтому ну вот как-то так э, можете пользоваться также на алишке я нашел ну кстати не только на алишке и на наших э, всех э, Этих на Валберес, на Озоне тоже есть такие аксессуары и для велосипеда и для вот сейчас покажу еще вам вот такое он не полностью силикон не закрывается но тем не менее можно вот так вот его закрыть так вытаскивается вот такая вот штучка они есть разноцветные ну, единственное, да, там на ключи при, повесить, там, можно вот такую вот таскать. А вообще, да, хотелось бы, чтобы следующий Samsung Tech был э, влагозащитный. То есть, это, ну, немаловажно. Опять же, как вы будете ставить кнопкой сюда, либо кнопкой сюда, это ваше право, как вы хотите. То есть, вот мне больше нравится Samsung надпись, да, она вот здесь, да, сама кнопка. Она находится внутри. Если вы хотите, чтобы кнопка действовала, ну, можно вырезать, наверное. Раз там под сиденьем. А под сиденьем дело в том, что, ну, самое скрытное место. Если вы куда-то в другое место поставите, он будет виден и его обнаружат буквально сразу. А если его обнаружат, ну, наверное, все-таки его скрутят и выкинут. А под сиденьем очень хорошее место. Вот. Поэтому, если вам видео было полезно, ставьте лайки. Если бесполезно, ставьте дизлайки, задавайте свои вопросы в комментариях. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал ⁇ Умный дом своими руками ⁇ а также форум "Smart Смарт-хом-форум ⁇ Вот на этом, наверное, все.